Покайся, Он просит, чтобы церковь остановилась в том состоянии, в котором она была на тот момент. То есть Христос идет к ним с требованием «покайтесь». Он говорит «вам нужно остановиться, обратиться». Покаяние носит характер обращения. Вы как церковь взяли курс неправильный. Вы перестали видеть откровение меня в вашей церкви. Обратитесь, покайтесь и двигайтесь в сторону откровения «кто я есть». Если не так, сдвину светильник. Очень интересно, что Христос, вот Слово сдвину, еще можно понимать разведусь. Я разведусь с церковью. Для этого есть отдельная тема, она очень интересная тема. Мы с молодежью это немножко покрывали, проходили. Христос говорит, Я прекращу мое существование как жениха и невесты. Еще бракосочетания не произошло. Поэтому церковь на тот момент, на, на данный момент даже наша церковь, если не будет в нашей церкви откровения Христа, то наш светильник, или может произойти развод Христа с церковью, он может оставить, он говорит, я сдвину, и вы перестанете существовать, если вы не видите меня, если я не открыт с проповеди, с кафедры, если я не открыт в семьях когда, когда мы как родители общаемся,